Всем привет, с вами Лев, и ребята, в принципе, давненько не было роликов, да, и сегодня у нас будет необычное видео, в принципе, да, э, сегодня мы поиграем, как бы, ну, как всегда, Minecraft, в принципе, я сегодня буду, э, как бы, смотреть на текстурки новые, вы посмотрите на них, и здесь я, как бы, скажу свое мнение об этом, да, ладно, в принципе, давайте начнем, э, как бы, ладно, да, Начнем с кровати, как видите, кровати вот такие вот, да, мне они очень нравятся, посмотрите просто вот какие они офигенные, посмотрите на эти текстурки просто, это, это просто жесть, да, то есть это как будто бы подушки такие белые, да, и вот это это реально очень красиво выглядит, то есть это реально прям достойно просто, я не знаю, 5 из 5, 10 из 10, да. Не, я понимаю то, что можно было сделать, конечно, еще наверное, круче, но мне кажется то, что это нормально, то есть, это, это круто, да. Э -э я, кстати, давненько видео не комментировал, поэтому если я буду заикаться или как-то не сразу что-то говорить, то за это извиняюсь. Занятий... О боже, что происходит с Майнкрафтом, действительно, что Кстати, вот такой баг я заметил вот на этих версиях. А, я мир для сети открыл, и, всё, и пошло, поехало, да. Такого не было сейчас просто. Ладно. Э -э потом, если что, исправлю. Исправлю, да. Э -э вот, смотрите, обсидиан. Обсидиан выглядит просто офигенно. То есть, раньше он не, не был таким офигенным. Сейчас вообще уже майнкрафт по текстуркам, если так посмотреть, новые текстурки. Я не знаю, это второе дыхание майнкрафта То есть, какой-то майнкрафт 2.0, по, по мне, просто. майнкрафт э -э сейчас выглядит как-то, не знаю, как-то получше, то есть, конечно, можно все, может просто текстурки например, и моду установить, и будет то же самое, но самое главное то, что вот зайдет, например, новый игрок в Minecraft, он вот это увидит, увидит, да, и просто удивится, потому что, ну, вообще, можно рейтинг игры поднять с помощью таких текстур, да и с помощью таких текстур, тут как бы есть еще вот такие вот вещи новые, да. Ну, текстурки это, конечно, офигенно, я вам так скажу. Как видите, вот так вот дерево выглядит, да. Давайте я детально поставлю. Uh, вот так вот это выглядит. Очень красиво, как по мне. То есть вот такое вот красивое дерево да. И давайте, кстати, на 4 поставлю. Uh, это круто. То есть вот такие деревья. То есть я уже пью к старым текстуркам. Это новая текстурка. То есть вот посмотрите, как выглядит все, да. Uh, вот так вот, посмотрите, вот очень красивый, очень красивый дуб, высокая трава. Тут вообще все изменилось. То есть тут даже если внимательно посмотреть на землю, то она даже немножко изменилась. Даже сама земля. Ä, трава изменилась. Вот, это, вот этот бат надо, кстати, у меня будет. У меня уже во втором мире такая же хрень. Я... Ну ладно. Камень даже изменился, посмотрите на камень, да? Ну ладно, про камень потом поговорим. Ну, кстати, вот если внимательно присмотреться. Раньше мне казалось, что здесь вообще ничего нету. У здесь есть какие-то пиксельные, да. По-моему, раньше такого не было. По-моему, раньше фото был зеленый цвет вокруг и вс. Или нет. Ну, вода вроде бы никак не изменилась, хотя не знаю. Э -э, появился вот такой столик книжный, да. Прикольно, да. Это не обзор обновления, я просто свое мнение показываю, да. Э -э как по мне, это все очень круто. Вот, энергоджемчук немножко изменился как видите, все изменилось. Вот тут все, что я показал, это все изменилось. Как видите, тут даже таблички новые появились, вот такие вот, да. Раньше их не было, так давайте эх на пенях поставим, да. И можем менять цвета, как видите, видите изменится цвет. Можно вот такой взять, изменится не на такой. Окей, давайте уберем И, как видите, вот такая вот вещь появилась, то есть такая вот пила получается, ну... Я не знаю, как это назвать, может по-другому. Ну, типа, пилы, да, которые крутится Я так понимаю, то, что вот, типа, вот, берём вот так вот, типа, я так понимаю, в будущем это будет как-то ездить. Да, как-то будет ездить, да. Это просто, типа, вспомогательных блоков будет. Я так понимаю, то, что с обычным верстаком можно будет пользоваться и все там крафтить, я надеюсь. Как бы, вот, видите, тут можно карты всякие крафтить. Тут, я так понимаю, луки, видите, стрелы всякие пирож такое И, на самом деле, это круто, да Это очень круто э -э -э, Это Я думаю, что это какой-то хайп вызовет даже это обновление Потому что, ну, это реально круто То есть, это реально круто Даже, вот, посмотрите, кирпичи изменились То есть, очень... Вот кирпичи реально зачем То есть, раньше кирпичи были... Я вам скажу, в то время кирпичи были ужасные ну, как по мне, они не были ужасные Но они были какие-то не очень То есть, сейчас реально может строить здание С обычными текстурками уже сказал, видите, тут все изменилось, я просто давайте вот так, ой, извините, это случайно, вот, давайте я просто вот так посмотрю, вот второй валет появился, э, давайте просто покажу текстурки, да, тут еще некоторые новые вещи появились, Видишь, саженцы всякие, зажигалка, кварцы, э, рыбы всякие, да, э, зельки, бамбук есть даже, вот, кстати, бамбук новый, да, э, ладно, давайте пойдем дальше. Э броня изменилась давайте покажу броню кожаная все изменилось вся броня даже по-моему шлем изменился насколько я может быть нет может совсем чуть-чуть я вроде бы не заметил особо разницы даже вот тут эффекты видите изменились То есть здесь просто вода появилась если я выпью где подводное дыхание а это, здесь подводное дыхание Окей. генерация смотрим а нет генерация ну немножко совсем сердечко изменилось э выгручить. Заметили, да? То есть, изменилось немножко. Стилу давайте выпьем. Да, вот такая вот сила тебе меч там висит я так понимаю, да? Хорошо. Э, вот бамбук. Он очень высоко может расти. Вот это я уже я сам поставил. Э, то есть, боже, что с... что с мойкрафтом у меня? Ладно, я перейду сейчас. Вы как бы поняли, вот так вот бамбук. Он растет как бы на земле. Интересно, на песке, на песке в ядке он растет Короче, это в джунглях можно встретить. Э, арбузы появились, кстати, они... Их реально будет, наверное, сложно в джунглях найти, потому что в джунглях тоже изменились. Арбузы тоже неплохой, тоже неплохой. Мне кажется, прошлая текстурка немного лучше была, хотя, ну, с этим можно поспорить. Ну, пока что 50 на 50, по моему мнению. Блоки. Дальше у меня все, уже них не хочет прогружаться Нормально хочет просто див то показывать э -э, как вы видите э -э, блоки в принципе я смог тут как бы да оставить ну то есть дальше чуть -чуть с ним, ладно смотрите изумрудные блоки и изумудная вода как видите изменилась то есть сочет как будто вы выглядит да э -э, мне очень все нравится то есть реально все очень жестко плитки вот плитка даже железная изменилась Каменная, вроде бы, тоже изменилась немножко. Да, она изменилась, кстати. Золотая, это заметно, что изменилась. Там дальше будут клетки и диевья. Ну, какой дуб, всякие блоки. Поэтому давайте я перезайду, и мы... Я вернусь. Все прогрузилось нормально, как видите. все нормально прогрузилось. Да. В принципе, хорошо, ребят. Я, как бы, не помню, уже говорил или нет. Я просто переснимаю. Второй или третий раз, как бы, я хочу извиниться за то, что вольков опять не было много, да, долго не было, а нет, по-моему, говорил. но, на всякий случай, в принципе, еще раз скажу, да, про блоки я только что уже сказал, да, вот, даже убыль изменился, то есть, вот, железо, кстати, прикольно, давайте я покажу вот так вот, то есть, это реально прикольно, выглядит. давайте он покажу, редстоун изменился, то есть, если так внимательно присмотреться, то он, он ну, изменился. То есть, если издалека смотреть, то ничего не скажется, да. Вот это особенно вообще прикольно. Вот я любил раньше лизуит очень сильно. И сейчас еще больше любить начали его, да. Вот тут даже маленькая такая штучка. Ну, то есть, очень прикольно все уклеить. Прямо очень. Э -э хорошо вот эту семья. Давайте мы ее пересверим. Натягиваем, отпускаем. Потом еще раз нажимаем. И мы ее убиваем. Еще мы ее не убиваем, но... Да, сейчас мы ее точно убиваем. Ну, как она, там, свинина выглядит. Да, её здесь выкинем. Лампочка. Лампочка. Видите, лампочка, ее можно поставить на землю. И можно повесить. Вот так вот повесить и все. Крафтится. А, крафтится дальше будет. Ну, смотрите. Кстати, появились вот новые ограды такие вот, да. Где-то вот здесь. Вот, смотрите, новые ограды появились. Ну, я их не хотел тут показывать. Ну, давайте покажу все-таки. Вот, видите, как-то так. Может, я думаю, это что-то для карты Майнкрафта можно что-то делать, да. Я понимаю то, что это можно все благодаря модам сделать, да. Но, как бы, в любом случае, текстурки вообще все это подикольнее выглядит. То есть, э, например, какой-нибудь человек не умеет моду устанавливать, к ним яку, да. И такие вот вещи, в принципе, Майнкрафта добавляет. Можно, конечно, было и другое что-нибудь добавить, но, в принципе... Э в хорошо, да. Кстати, когда-то я задумывался, то, что вот, можно вот такую вот штучку, типа, сделать в Майнкрафте. Это то ли два года назад об этом задумывался. И, как вы видите, ее добавили. То есть, она пока не работает, я так понимаю, то есть, я книгу пытался поставить, но что-то не получалось у меня. Может быть и можно, я не знаю. Я, это мое мнение, как бы, я не делаю обзор, поэтому не надо меня, мне что-то говорить, то, что я там ничего не знаю. Ладно. Легкая. Хорошо. Видите. Вот как бы крафт лампы. Я на всякий, ну как бы загуглил, да, посмотрел. Вот такой вот крафт. Вот, в принципе, факел и кусочек железа. Я где-то, когда там год, полтора или два назад, когда, когда вышло обновление и появилось это железо, я, как бы, думал, типа, зачем его вообще добавили, типа, для чего, типа, я просто думал то, что я не знаю, типа, ну, я просто думал то, что этот предмет нужен для чего-то, но я не знаю для чего. Оказывается, ни для чего он не нужен был. Э -э вот теперь для лампы, да. Крафтится очень просто, одно железо нужно и один факер. Все, И лампа готова. То есть, если вы хотите сделать красивый дом, вот, например, у меня сейчас лиц идет. И там э -э вот таких бы ламп мне бы пригодились. Потому что там, факелами ну, ставить как-то не очень, да. Э, ну ладно, тут мобы всякие, цикл суки мобов изменились. Э, тут, конечно, у большинства мобов все изменилось масштабно, но я поставил такие самые такие вот важные, но, ну, я так думаю, что это не страшно. Что происходит? Вы слышите это? Ладно, не будем обращать внимание. вот тут мобы. Вот, кстати, скелет. Вот так вот он выглядит. Достаточно прикольно, как вы видите. То есть достаточно прикольно выглядит все это, как видите, вот скелет вообще прикольный. То есть он шеи его тут все такое. Клипер, клипуя. видите, у него типа сердце, я так понимаю, зеленое такое, видите, да? Я раньше вообще думал, что он не изменился. Как видите, он даже достаточно сильно изменился. Если издал издалека смотреть, вот так вот, то мне кажется, то, что вообще изменений нету. А вот если вот так вот в плитык посмотреть, то у него тут вообще жестко на спине что-то. Ну ладно. Э -э хорошо, я про это вроде бы рассказал. Да, я про это рассказал. Э -э тут люки добавили, я так понимаю. А, нет, люки, по-моему, уже были. Вот такие вот плиты добавили. Да, достаточно прикольные тоже. О, нифига, смотри. Прикольно. Прикольно. Может какую-нибудь музыку из этого сделать. Да. Ну ладно. Uh, ну, как бы я вроде бы, говорил об этом. Хорошо, вот лампочки, в принципе, у, у меня вот тут есть вот крафт, как бы уже сказал. Тут цветы добавили. Естественно, это не все цветы. Естественно, есть еще цветы с новыми текстурками. Вот я так понимаю, вот синий Василек, по-моему, его не было. Или он в 1.13 появился, если честно, я не знаю. Uh, я достаточно мало играл в. 1.12, он там, 3 месяца назад вышел или когда. Текстурки прикольнее, зато появился новый, э, новая роза увядшая. Э, она ну, как бы она по-моему из-за визоров появляется, да, и сушеная как бы она переводится, это, ну, если включить английский как бы, язык, то там, по-моему, написано и сушеная тут увядшая. Ну, по-моему, она и сушеная. Типа. Ладно. Э, хорошо. Э, мобы. Мобы. А, тут шалкер где-то. Точно. Я шалкера когда-то он телепортнулся, забежал от меня. Ладно, давайте заспавним мобов. Зомби я еще не показывал. Вот зомби. Смотрите, вот такой вот он. Видите, у него тут, типа, кухтка какая-то, ну, как будто бы. Э, вообще, зомби тоже прикольный. Текстурка зомби меня уже поднадоедала. То есть я, я вообще в последнем время всегда текстурки скачивал даже для обычного Майнкрафта. Если посмотреть вот, мое выживание на 1 я там тоже с текстурками, файппулом играю. Всё файппул немножко изменяет этих текстурки. Хорошо. Э -э ну, крипуля я уже сказал, даже на спине что-то у него там есть. Непонятно вообще. Типа это... Непонятно, короче, наверное. А, это типа зрак. Не, не знаю может быть это, это что-то с этим связано не знаю куница куница заметно то что изменилось тут такой цвет селый сзади и впереди прикольно прикольно да э -э вот вот это конечно меня что-то вот просто я офигеть вот на, вы вы на это посмотрите он, он просто мне кажется очень сильно изменился он еще, вы заметите, он еще так сильный, такой яхкий. Раньше, по-моему, не был яхты. Отсюда смотрю и видно, что он, он что-то делает. Что-то делает. Окей. Э -э, свинья, паук и панда. Панда, панда появилась панда. Видите, панда появилась. Очень хорошо. В э -э, джунглях появились панды, да. Кстати, это обновление про Диевиби, я так понимаю, да? Uh, да, это обновление уже про деревню. Сейчас, конечно, другое нам показывают. То есть, вот, то, что я сегодня показываю, это вообще uh, процентов, наверное, 15 из всего обновления. Может быть, даже 10. Uh, а скелеты, да, я скелеты показывал. Панда. Панда, как бы, ну, текстурки, как бы, я не могу сказать, какие у него текстурки. Типа, я его первый раз вообще вижу. Ну это же типа в этом обновлении уделище. Хорошо, Свин, Свинья. Свинья. Видите, вот такая вот свинья. Достаточно прикольно. Хорошо, да. Э, в принципе, ладно, ладно, ладно. Э, паук. Паук вообще офигенный. Просто жесткий паук, да. Очень крутой паук. Да. Э, ладно, я, в принципе, давайте не буду всех мобов показывать. Времени уже мало, в принципе, не остается. Ну, еще корову. по это что-то с чем-то, конечно. Она какая-то стрёмная настраивная, <связывается> не надо меня нет, смотреть, нет. всё. Ну, она меня напугала, ладно. Окей, вот токтик изменился, токтик тоже прикольный. Токтик типа, такой закруглённый, прикольно. А, давайте я уберу На мигную поставлю. А, ну, как видите, кварц изменился. А, и тыква тоже изменилась, да. А, пух, пух, по-моему, тоже немножко изменился, да. Раньше как-то Майнкрафт, до этой версии как-то он выглядит современнее. Сейчас он не так выглядит Емении Сейчас он такой стал другим. Ну, как бы Майнкрафт... Он раньше современнее выглядел. А как бы построек не было современных. Поэтому они сделали, видимо, так, такое, типа, историческое, так сказать. Ладно, давайте загрузим территорию. Итак, в принципе, давайте мы вот это все сломаем. Я, в принципе, видите, вот так вот все выглядит. То есть... Очень прикольно. Э -э, блин, я прям чувствую, как я говорю как-то нечетко. Извините, если реально я нечетко говорю, мне я реально сложно говорить. Я себя сам плохо слышу в наушниках, поэтому, да. грибы вот такие вот прикольные, ну. Кстати, я бы добавил еще бы, бы какие-нибудь грибы, да. Было бы прикольно. Э -э, но это я ничего не намекаю, просто говорю, да. Э -э, как бы вы... вы поняли в принципе, да хорошо даже тут вот магма изменилась посмотреть так внимательный, видите изменилась тоже прикольно я бы в такой бы Майнкрафт с удовольствием поиграл здесь еще дофига обновлений будет если честно здесь еще постройки есть куча на этой версии да э -э поэтому если вдруг вы как бы хотите чтобы я снял вторую часть э -э где я уже что то развиваю или показываю постройки новые то как бы давайте наберем лайков 9-10. 10 лайков, я думаю, мы наберем. Спокойно, я надеюсь на это, да. И тогда выйдет вторая часть. Если не наберете, то, ну, то не выйдет, потому что, ну, типа, это просто такой ролик, как бы, да, просто так решил заснять, что нибудь изменить, да. Смотрите, погружается все. Лава тут. Хорошо. Кстати, мухомолы. Мухомолы найти не могу полетел их. Они тоже достаточно прикольно, изменились. Тут вообще новые текстурки. Даже вот грави мне не понравился. Грави не очень. Грави по мне не очень. Грави раньше, мне кажется, был лучше. То есть, реально. Не... А то этот грави какой-то на старой версии немножко смахивает, как по мне. В принципе, на это все. Вот, закончили мы в аду. В принципе, не забывайте ставить лайки, да, подписываться на канал, если не подписаны. Если вам понравится ролик, Посмотрите, прошлый ролик, он, кстати, был угарным, да? Э, по Б2, Ой. Я-то думаю, где МОГ Вот так вот, кстати, ой. Вот так вот свинозомбик выглядит. Что-то громковато, громковато. А, у меня 10% было, извините, ребят. Что-то громковато было. Ладно. Э, вот так вот выглядит свинозомбик, вы видите. Он тоже очень, очень прикольно выглядит. Все, ребята, на этом все, Всем спасибо за просмотр. Я думаю, я... Не знаю, сколько... Видео вечером или утром, не знаю, когда да. Снимаю я его утром, поэтому сложно говорить, как бы, да. Сами поймите, да, сложно. Я давненько ролики еще не записывал, поэтому я и заикаюсь, что-нибудь такое. Все, ребята. В принципе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Это важно, чтобы ролики как-то продвигайте, да. Пишите комментарии, это тоже обязательно. Все, спасибо. Пока-пока.